Всем привет! Мы продолжаем изучать мир интересных чисел. Итак, мы как-то затронули тему недели, и мы сегодня ее продолжим. Нумерация, начиная с нуля до 6. Сейчас совпадения, которые буквально за два дня, я их повспоминала. Если бы их было немного, если бы они были не такие точные, можно было бы сказать, что ну, это просто сумма примеров. Но они точные. Домино. Домино нумеруется с, до шест... э, с нулевого до шестого номера. Именно столько. Хотя можно нарисовать любое значение. Вы знаете, это популярное мнение, что кто-то нам оставляет послание в играх. Вот зрители недавно вспомнили, я помню эту игру. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри». Дальше у нас было нажать на кнопку, и надо было показать какую-то фигуру. Что еще вспомните? Испорченный телефон тоже очень такая ценная игра. Само по себе испорченный телефон – это крылатое выражение, когда ходят новости. Среди прочего у нас есть математические игры. Обычные игральные карты действительно... Один в один фрагмент из колоды карт Таро». И есть еще доминос С нулевой по шестой номер пронумерованный, и всего их получается семь. Дальше обратите внимание, крайние числа недели, если брать такую нумерацию, 0 и 6. Именно эти два числа, единственные в нашей природе, пока что, стали как бы ругательствами. Один человек о другом человеке может сказать – что тот ноль, не подразумевая, что тот ничего из себя не представляет, или сказать, что тот сделал ноль работы, в негативном таком аспекте. Точно так же один на другом может сказать, что тот чья-то шестерка, подразумевая, что он чей-то как бы слуга, без самостоятельного мнения. Допустим, к теме нуля можно прийти логически самостоятельно, но прийти так к термину «шестерка» невозможно. Я как не вертела, это невозможно сделать. Кто-то ввел специально это слово, вот именно в таком значении. Ноль и шестерка четко единственные два числа и единственные две цифры, которые употребляются как существительное ругательное. Кто-то же оставил такие послания, и почему шестерка? И вот оно плюс домино. Семь чисел, семь чисел недели, предположительно, нумеруются с нуля. Любопытный вопрос, как надо было бы э, нумеровать Солнечную систему. Я давно задумывалась над этим. Ведь Солнце не планета, и в то же время оно первая точка. А вот тоже может быть именно такой ответ, который поместит Солнце в этот список но в то же время отведет ему исключительное место. И номер этого списка будет ноль. А санды и воскресенье, начинающие э, неделю, день начинающей неделю тоже слово «Солнце» тоже ноль. В заключение хочу добавить всего чисел 7. Пока что неясно существует ли параллель между этим числовым рядом и числа метода Атланта, он же э, Гернестрис Мегист, оставив из из из изумрудные скрижали, опубликовал там и код, который надо обдумывать. Это код числа от 3 до 9. Хотя они начинаются с другой цифры, но э, все-таки их всего 7. По каждому числу он подробно расписывает, он описывает каждое число и говорит «Думай, человек, об этих числах, которые я тебе дал». «Думай о них, если хочешь оказаться в других мирах, где воображение человека способно воплощать вещи из мысли». Он там описывает миры, которые сегодня ассоциируют с более высокими измерениями с другой плотностью, вот так сегодня говорят. И еще раз хочу напомнить, что нумерация, начиная с единицы, естественно, для обычной человеческой психики, ее можно придумать. Нумерация, начиная с нуля, скорее неестественно, она непонятная. Мы можем посчитать число яблок, допустим, начиная с одного. Это понятно. Начиная с нуля, наша психика это не очень способна понять. А вот для компьютера это вполне естественно. Потому что шифры компьютера самый простейшие, показывает значение 0 единица. Это простейший у нас в голове тоже такой же принцип, только там уже не двоичный код, а большее количество значений так предполагается. И сейчас, чтобы сложить все в памяти еще раз, я еще раз хочу повторить. Неделя с нумерацией от 0 до 6, рассмотренная в, в одном из предыдущих роликов, где в среда встала наконец-то на свое место, и другие нумерованные дни тоже встали на свое место. Неделя с нумерацией от нуля по компьютерному принципу. Домино с нумерацией от 0 до шести. Ноль шестерка, как существительные слова в нашей речи. Возможная нумерация солнечной системы, которая ноль будет ассоциировать именно с Солнцем, а воскресенье, которое называется Санда и День Солнца, тоже начинается с нуля. Послание Гермеса Трисмегиста с кодом от 3 до 9, но там тоже семь чисел. И система исчисления от нуля, возможно, отсылает нас к теме компьютера. И, возможно, в играх, оставленных нам и в картах, кто-то оставляет шифры послания, математические послания. Пора закругляться и скорее монтировать. Картинок будет мало, потому что я буду торопиться. Интересные были ваши комментарии. Я их, наверное, Перечитаю в следующем ролике вслух или перескажу, потому что фридей или фрайдей, пятница, действительно звучит как день свободы, если брать на слух. И действительно это завершение рабочего недельного цикла, как бы совпало, как бы нечаянно или нечаянно. Это что остальные дни ассоциированы с планетами, возможно, Фрида и Венера и Пятница, может быть, есть параллель. Мы число 7 даже не просто изучаем своей жизнь, мы его проживаем. И было бы ожидаемо, допустим, это было бы естественно, если бы в разных культурах у других народов была бы другая неделя, но нет, это календарь общепринятый на всей планете, абсолютно все человечество проживает один и тот же недельный цикл и изучает своей жизнью это число 7. Надеюсь, было интересно, пишите комментарии, проверяйте подписку и ставьте лайк.